На сегодняшний день уже у нас приняло участие более 1100 человек в мероприятии. Почищено более 40 километров береговой полосы водных объектов. Но это только начало, потому что у нас в планах провести около 145 таких мероприятий. Становится тревожно зато, так скажем, экологическую, экологическую культуру нашего населения, потому что мы видим что люди любят отдыхать на водных объектах, но и любят отдыхать в чистых местах, но после себя почему-то оставляют очень много мусора.